Доброго вам времени суток, друзья! Или же коничила, как говорят в Японии, и именно туда, точнее на виртуальную версию японской трассы Сузука, мы сегодня с вами и отправимся. Ведь вы смотрите новый выпуск цикла видеороликов, посвященных обзору онлайн-чемпионата VFOC Back in History, который проходил на портале VFOC.net, ныне simrace.su, приуроченного к его чемпионата десятилетию. Перед тем, как мы начнем, я вновь напоминаю нашим случайным зрителям, которые не понимают, о чем тут вообще идет речь, что под этим видео внизу в описании к ролику есть ссылочка на первое видео цикла, вводное видео, пролог, где все подробно объясняется. Но сейчас добро пожаловать на Гран-при Японии 1990 года. Хитрая восьмерка Сузука покорится лишь истинному автосамураю, тому, кто постиг дух восходящего солнца. Любимый большинством пилотов легендарный автодром Сузука расположен в одноименном городе префектуры Мие. Уникальная трасса в виде восьмерки, то есть пересекающая саму себя, разработана Джоном Гудинхольцем в 1962 году. В Сузуке есть практически все типы поворотов, однако ее главными особенностями являются все же скоростные виражи, а также холмистая местность, относительно малая ширина трассы и небольшое число зон безопасности, требующие безошибочного пилотирования. Из-за высокой средней скорости нагрузка на шины достаточно велика, а вот тормоза используются относительно редко. В совокупности все это делает Сузуку одной из самых сложных трасс в календаре, а гонку на ней настоящим вызовом для гонщиков. Второй раз подряд на пол Алексей Апарин, продолжающий выступление за Макларен. Следом за ним Богдан Холошевский, вновь единственный представитель Феррари. Второй ряд открывает победитель первого этапа в Монце 88 Константин Гуренко, на этот раз перешедший в Бреба. Компанию ему составляет напарник Апарина Алексей Ермаков. На пятом и шестом местах Владимир Соколов и Александр Никишин соответственно, оба выступают в тех же командах, что и на прошлом этапе. Далее в шахматном порядке стартуют гонщики команд Тирел и Лярус. Дебютант Антон Плешков с 7 места, Александр Алешин с 8 и их напарники-дебютанты Эдуард Ковтунов и Алексей Мельников с 5 ряда. Переход из Лотуса в Уильямс не принес удачи Виктору Каменнову. Напарник Никишна уйдет в бой лишь с 11 и последнего места. Старт. А Парин сохраняет лидерство, позади сразу несколько пилотов устроили толкучку, в результате чего развернула Никишина фантастический прорыв Каменного с 11-го места на четвертое. Опс, извините, перепутал аудиодорожки. Старт. Старт. Неплохо срывается Алексей Опарин. Старт он не прозвавал. Вильямс, Никишина, Лярус, Тирелл. Да. Так, ну, Опарин начинает отрываться. Алешин в Декнаре без переднего крыла, скорее всего после контактов с соперниками на старте. А вот по каким-то другим, вероятно личным причинам, к сожалению, был вынужден сойти Каменнов, не доехав даже до конца первого сектора первого круга. Тем временем в тройке лидеров довольно плотная борьба. На выходе из Дегнера Холошевский слишком широко выходит за пределы трассы, но пока все же смог удержать второе место от Константина Гуренко. Далее пилоты борются попарно. Соколов наседает на Ермакова в споре за четвертое место, а Никишин, в свою очередь, вынужден защищать шестую позицию от Плешкова. Гуренко показывает себя в зеркалах Феррари на стартовой прямой, но скорости на полноценную атаку Константину пока не хватает. А парень в то же время начинает потихоньку отрываться. Алексей Мельников выезжает на трассу после ремонта и зачем-то начинает прогревать шины вот таким образом. Итог вполне предсказуем. Никишин, продолжая удерживать позади Плешкова, смог подобраться ближе к Соколову, однако вдруг теряет контроль над машиной на втором апексе поворота Ложка, но критических повреждений его Уильямс не получает. Внезапно Опарин уже позади Холошевского. Неясно, что случилось, обгон состоялся за кадром. Возможно, Опарин просто совершил ошибку в пилотаже, но в любом случае на вид его болит цел, и Алексей все так же быстр. Алешин разбивает машину в повороте 130 r и вынужден вновь отправиться на пидстоп. Гуренко начал постепенно выпадать из борьбы за лидерство, а после этого разворота в треугольнике Кассио, естественно, отстал еще больше. По каким-то непонятным причинам оба Тиррелла, сейчас мы как раз видим Антона Плешкова, едут по трассе без передних антикрыльев и не заезжают в боксы. В случае с Плешковым это не создало каких-либо неприятностей для соперников, а вот Ковтунов спровоцировал один из важнейших эпизодов всей гонки.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 до этого инцидента Константин Гуренко уже успел настолько отстать от лидеров, что обгоняет опарина лишь в тот момент, когда тот уже в боксах, хотя до визита туда Алексею пришлось проехать почти целый круг без переднего антикрыла. Несколькими кругами спустя Алексей Мельников вполне нормально и без проблем пропускает на круг Гуренко на стартовой прямой. Однако уже очень скоро оба ляруса и особенно Мельников станут серьезнейшими препятствиями на пути пилотов к финишной черте. Тем временем гонку покинули оба пилота команды Тиран, И если Плешкова на этапах в Эфок in History мы увидим еще не раз, то первое выступление Ковтунова оказалось вместе с тем и последним. В очередной раз разбил свою машину мельников. Похоже, невидимые глазу повреждения уже настолько сильны, что Алексей не может проехать и пары поворотов без нового вылета. Все это выглядит довольно опасно. Владимир Соколов немного блокирует Буренко в первом повороте, но при первой возможности все же пропускает Константина на круг. А вот так лидеру Холошевскому пришлось объезжать Александра Алешина. Можно ли это назвать корректным пропуском на круг – судите сами. Непонятно, чем занимался Мильников на пидстопе, однако и оттуда он все равно умудряется выехать без переднего крыла. С таким прохождением дистанции попадание в классификацию Алексею явно не светит. Чуть позже опарин а смог догнать Гуренко и тут же опередить, поскольку пилоту Бребома вновь поставила подножку ножку коварная шикана Кассио. На этот раз уже Никишин едва не стал жертвой кругового Мельникова, у которого для разнообразия теперь отсутствует заднее антикрыло. Однако его повторная установка не решила проблему и ситуации с опасным пропуском на круг повторяются из раза в раз. Кстати, Гуренко вновь на втором месте и впереди опарина. Причина данной смены позиции, к сожалению, осталась за кадром, но Алексей все так же быстр и уже начал догонять Константина обратно. На выходе из треугольника Кассио Холошевский едва не теряет лидерство в этом вылете. Но в итоге, если его Феррари и получила повреждение, то явно незначительное. Вновь Мельников, на этот раз его попытался обойти на круг Алексей Ермаков, что едва не закончилось серьезным вылетом 130 р Александр Алешин, справедливости ради, не так сильно мешает соперникам, как его напарник, да и едет намного быстрее, однако и с ним периодически происходят вот такие эпизоды. Ну а Мельников в повороте Данлоп едва успевает убраться с пути Владимира Соколова. Сам же Соколов, наоборот, перестарался, заведомо пропуская на круг Холошевского в Дегнере. Есть контакт со стеной, но ремонт пока не требуется. Пока держит. Но сейчас будет длинная прямая. Или ляруз, ляруз, ну что же это такое опять без заднего клана? Ну только мешается. И смотрите, вот явно Алексей за него отстал. Явно.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 После длительного преследования, опарин пробует первую реальную атаку на Гуренко по внутренней траектории в Данлопе, но безуспешно. Далее Константин допускает ошибку на выходе из Дегнана, но отбивается снова. Затем оба дуэлянта с помарками выходят из шпильки, в результате чего между ними происходит легкое столкновение. Кругом спустя в их борьбу снова вмешивается мельников, предварительно вновь разбив машину в Дегнаре.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 Тем временем Алешин все же принимает разумное решение прекратить борьбу в этой гонке. А у пилотов, ранее не участвовавших в различных инцидентах, начинается волна плановых остановок для смены шин, открывает которую Гуренко, тем самым пропуская опарина обратно на второе место. После технических проблем прошлого этапа организаторами и в частности Алексеем Опарином, составителем сборок, были сделаны должные выводы, и теперь пилоты могут больше не бояться получить на пидстопе излишне мягкие квалификационные покрышки. Тем временем Мельников вписывает в свою коллекцию пилотов, которых едва не выбил, все еще лидирующего в гонке Холошевского. Соколов также вдруг проявляет неожиданное сопротивление попыткам пройти себя на круг со стороны опарина. Возможно имеет место какой-то лаг и Владимир просто не видит своего оппонента. Тем не менее, пару кругов спустя терпение Алексея иссякает, в результате чего пилоту Лотуса придется отправиться в боксы на ремонт болида. Вновь проблема у Гуренко в треугольнике Кассио, на этот раз Константин поторопился обойти на круг Алексея Ермакова на выходе из Шиканы и просто снес его со своего пути. Ну а у Холшевского произошел так называемый дисконнект, то есть разрыв сетевого соединения с сервером, а значит исход с дистанции. Забегая вперед, стоит отметить, что данная проблема в будущем загубит Богдану еще не одну гонку. Лярус Мельникова на этот раз вальсирует без антикрыльев напрямой после ложки. Удивительно, но в этот раз Алексей, похоже, никому не помешал. Впрочем, так продолжалось недолго. Так, сейчас то для Рус будет обходить Никишин. Но вот здесь без проблем, естественно без проблем, для Никишина. Для Рус это проблем достаточно. Нет, ну вы посмотрите, ну это безобразие. Чуть позже у Гуренко происходит очередной разворот в Шикане Кассио, однако его второму месту уже ничего не угрожает. А вот Соколова закрутила на выходе из ложки, но ну и тут пилоту совершенно нечего терять, кроме времени. А парень, который после схода Холошевского лидирует, начинает беречь машину, но поскольку Мельников все еще на трассе, задача эта не из простых. Константин Гуренко тем временем разнообразие ради ошибается на другом участке трассы, в ложке, но несмотря на контакт со стеной, избегает серьезных повреждений. Если вы до сих пор не понимали, насколько медленно проходят дистанцию мильников, то вот вам простой факт. Лишь после этого пидстопа Алексей обходит в классификации давно сошедшего Алешина. Вернее, это было бы так, если бы пилот для Русса в эту самую классификацию попадал. Но это ему уже не светит, поскольку количество кругов, на которые он отстает от лидеров, не поддается подсчету. Ну а под конец гонки Мельников все-таки становится участником полноценной коллизии с соперником, а именно с Александром Никишиным. Хоть и вновь не без трудностей, но со второй попытки Алексею парину все же удается конвертировать пол-позицию в заслуженную победу на Гран-при Японии 1990 -го года. Дополняют подиум Константин Гуренко и напарник победителя Алексей Ермаков. результаты гонки. клетчатый флаг также увидели Никишин и Соколов на четвертом и пятом местах соответственно, а также Алексей Мельников, который, впрочем, в итоговую классификацию не попал. После столь неудачного во всех смыслах выступления Мельников вслед за Эдуардом Ковтуновым покинул чемпионат. Константин Гуренко пока остается лидером личного зачета, но опарин уже совсем близко. Никишин тихой Сапы пробрался на третье место, опередив Ермакова и Холошевского. Двойной подиум на Сузуке позволил Макларену прочно захватить лидерство в Кубке Конструкторов, Уильямс и Лотус тоже заметно продвинулись наверх, а Брэбом, не вызывающий в реальной Формуле-1 начала 90-х ассоциации с успехами и победами, в нашем чемпионате в своей единственной гонке смог набрать несколько очков. В следующий раз нас ждет Гран-при Европы 1993 -го года. В реальной Формуле 1 он запомнился, конечно же, прежде всего, выдающимся дождевым мастером-классом от Айртона Сенны. Но что ждет пилотов нашего чемпионата? Заурядный променад по сухой трассе или же повторение капризов погоды реальной гонки в Донингтоне? Узнаем уже скоро. Ну а на этом, пожалуй, все. С вами был Богдан Клашевский. Всякая полезная информация и ссылки внизу в описании. Скоро увидимся. Пока!